Андрей! Андрей! А? О, да, привет! Извини, что отвлекая от отдыха, но не мог бы ты рассказать нам, как ты докатился до жизни на вилле с бассейном? О, ну, я жил обычной жизнью, как многие. И да, бывало, покупал обычные лотерейные билеты. С такими много не выиграешь. А однажды я был на отдыхе в Испании и купил билет лото Евромиллианс. И бах! Первый же выигрыш тысячи евро. И на все деньги ты снова купил лотерейных билетов. Нет, я чуть голову не сломал. Джекпоты в Европе и Америке просто гигантские. Как выиграть их, не выходя из дома? Так я нашел сайт Лотеер. А поподробнее. Заходишь на сайт и выбираешь лотерею. Удобно даже со смартфона. Вот так. Отмечаешь в виртуальном билете числа, какие хочешь, и ждешь розыгрыша. Все Менеджер Лотеер в нужной стране купит билет, отметит в нем твои числа, а если выиграешь, переведет тебе все деньги полностью без комиссии. Вот так это работает. Андрей забыл добавить, что работа с сервисом не только удобна, но и безопасна. Все личные данные зашифрованы, а выигрыши переводятся быстро и надежно прямо на банковский счет. А еще у нас есть бонусы для постоянных игроков. Какие? Узнайте на lotoe.com.